Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я интересный и сегодня я нахожусь на сервере Hypixel, также со мной есть Кристофор, не знаю будет он приветствоваться или нет, но все же вот вы его видите в левом как бы окошечке. Сегодня мы играем в игру угадай постройку на сервере Hypixel, надеюсь вы знаете как ее в нее играть, тоже примерно легкая игра, но все же заставляет в некоторые моменты подумать. Стоп. А следующее видео вы сможете увидеть на канале только после того, как под этим видео будет 10 лайков и 60 просмотров за одни сутки. Если вы сможете это сделать, то новое видео может выйти даже завтра. Ой, что-то долго говорю. Продолжайте смотреть это видео. Здесь самое главное нам что? Это отгадать тему. Так, на что это похоже? Я думаю, это какой-то... На что же это похоже? ребята? если вы знаете, что это, то можете писать тоже в комментариях. Раньше меня догадывайся, молодцы. Так. Блин, на что это похоже? Может, у меня голова просто как бы... Я даже не знаю. Блин, ну все, как они отгадывают? На что это похоже? Что это похоже? Он добавил здесь несколько штрихов, и со равно ничего не понятно. Ребят, реально, может быть, я, конечно, пулю. Либо это супер легкая тема, которая... Я знаю, знаю, но как бы... Из-за того, что она какая-то очень... Как-то мне кажется, неправильно просто построил, что не очень понятно. Но если другие вообще догадались, то это не означает, что я парашют. А, парашют, понятно, все. Да, ё -моё! Ладно. Ладно, очень, ладно, легкая тема, скажу, была. Следующая тема выбирает, конечно же, Кристофор! Кристофор! Что же это у нас за... ТЕМА! Давайте попробуем догадаться. Попробуем, попробуем догадаться. все выбирает крестофор и блоки. Кристофор самое главное, чтобы ты сейчас не залагал. Так. С Т. Какое слово?! Кристофор. Выйди сервер. А, я не знаю, турнирная какая-нибудь, я не знаю. <свист> ну, я примерно отгадал тему, да. Да, мне никто не подсказывал. Ладно, ребята, мне подсказали просто какая-то... Э, а, понятно, ладно, ладно. Если бы, мне кажется, бы дом построил бы, было бы легче немножечко отгадать твою тему. Но так как ты... Э, не очень хорошо получилось. Почему-то да, ты это начал... Ладно. Но, ну, ребят, э, если бы э, как бы можно было бы догадаться, я бы догадался. Да, у меня фантазии еще есть. Конечно, на прошлой постройке я очень сильно затупил. Но ничего страшного. Ребята, если хотите больше видео с подписчиками, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Давайте поднимать, возвращать актив на мой канал. Все, кто еще не переподписывался, можете попробовать переписаться, потому что это очень хороший способ. Может быть, подействует э, э, динамит. Взрыв. Да. Блин, знать бы что это, динамит, взрыв, крипер Ну что, это все, это все к взрыву относится Но я мог бы просто немножечко затупить Ребят, если вы хотите какие-то еще, чтобы я проходил какие-нибудь разные карты и так далее С вами подписчиками Или вообще хотите видео с подписчиками То также давайте пишите в комментариях Я согласен буду записать, я очень давно хочу записать уже видео со своими подписчиками если кто-то хочет вдруг записаться, то заходите в мой дискорд сервер И ну, как бы да, а, море океан океан вода вода правильно фига себе кристофора что такое ну, как бы как это называется высокий откуда у тебя 8 уже баллов элегантный элегант а, кристофор я элегантный сударь элегантный сударь покиньте помещение ладно ладно так что это Красный, красный, красный, красный Красный, может просто Свет красный Among us. А, блин Какую тогда? Какая тема? Черт! Космический корабль Корабль ты это сказал же. Ну, я набрал. А, ты, почему? Ты набрал другое. Господи, я... Господи, ну как? Я тему знал. Да самая легкая тема, готовьте. Только это я сразу говорю во множественном числе. Я ставлю это один предмет. Один этот предмет мне дает полностью ответ вам все на эту тему. Одно слово. угадал. Ладно, я думал, не угадает. Ну, давай, кто угадает. Ребят, ну, легкая же тема. Ой. Ой. ой, Кто отгадает? Что, реально, ты только один отгадал мою мега-тему? Я думал, никто... Я думал, миллион людей будет. Но у меня только 8 баллов. Кристофор, а, поделись секретом, как бы, как ты добился этого успеха? Что у книжки, тебя... надо книжки надо читать больше Книжки надо читать Ребята, ну я думаю Я уже и так немножечко проиграл Поэтому, ребята, я думаю, я думаю Мы даже заканчиваем, Это уже начнем, будем заканчивать видео Если вы хотите много видео по мини-играм, то ставьте лайки Пишите в комментариях Я буду смотреть по вашим всем реакциям И так далее Новое видео выйдет совсем скоро Я уже попробую, да мы нас уже как бы снято И надеюсь будет как бы выходить Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачки и всем пока.